Это похоже на лошадиное дерьмо. Может коровье? Откуда ты знаешь? Не, ну... Ты у нас специалист по конскому дерьму? Да. Ва -ва -ва -ва! Таишки-котятушки, с вами снова Неллил, и сегодня у нас долбанутый гость. как бы, здрасте, пацаны, сегодня мы поиграем в игрушку под названием... А, не знаю, короче, не помню название. Сацу Рикона Тенчи, ангелоплескивание, кровопролитие... Не-не-не, не, не, я хотел по-другому сказать. Мы сегодня поиграем в ангела, который извлекает кровищу из одних людей, и выплески на пол, на чистый белый пол. Ну, как-то так. Ну что ж, допустим, какой Какое-то странное у нас начало вышло, но допустим, ладно. И поставь микрофон чуть-чуть поближе к себе. Я и так близко, я вообще прям ртом в него говорю. Во, вот так вот. Ну что ж, как говорится, поехали. Я уже не помню, что тут у нас и как. Это что за. Это откуда было? Я вообще не помню этого. Это было. Полгода назад. А, это этот веселый дядя с Это Казикой. Грей, да. Ну ты че? Да, как видишь, лифт все еще стоит. Блэд. А, я вспомнила, я вспомнила. Мы за лекарством родили, зачем-то там где-то, короче, да. Мы же Грея победили. Так, окей. Что у нас? Ага. Кади исчезла. О, прикольно. Мы ее ведь застрелили. Да, нашли ее рожу. Села исчезла. Куда да. стоять так подними кнут и осеченная кисть в луже крови куда ну как же я не знаю Все, я как попало нужно было в голову <с> <с> а, алый пистолет не заряжен блин какая дура с собой носит пистолет с одним патроном вот зачем множество кнопок какая-то короче. Лицо, изображенное на стене, выражая страдания. Находить какой-то зеленый жижи. да, это жбанка. А это что? Это какая-то... Просто улыбающаяся женщина. Решетка не заперта. Стало быть, этот коридон... Блин, коридон! Все, я ору! Это знаешь, что я делаю с Коридон. Коридон. Коридон, да. Коридон, коридон. Я тебя сожру. Ну что, давай теплый дальше. Окей. Стало быть, этот коридор связан с тюрьмой. Коридор? Welcome, смотри, смотри, написано welcome. О, welcome. Welcome. Давай посмотрим, что наверху. О. ну что Смотри, смотри, смотри. Почему бы нет? Снова этот голос. Хотя света нет. В камере все отлично видно, но здесь похоже ничего полезного. А в смысле? То есть в помещении света, но она каким-то образом видит. Ну, знаешь, э, типа, такое бывает иногда. Например, мы помним, когда в тёмное время суток не видно, но есть какой-то небольшой источник света, который от нас, собственно, и исходит, который освещает полностью камеру. Вот. Так, Одна? это какой-нибудь? Ну, я имею в виду, типа, вот, ну, ты понимаешь. Не, ну если Рэй, конечно, постояла возле источника радиации и сейчас освещает... Ну, смотри, вот, вот светильник, вот светильник, вот прям под Вот источник света. Вот оно-то отличается, то есть камеры света нету, но за вот этого источника света есть... Если от вот отойти, он начнёт исчезать, но он ведь продолжает светиться с той же яркостью, почему он исчезает, а? потому что они попадают в зону экрана. Просто у нас по экрану, ты видишь? Какая-то фигня произошла, потому что Грейна с каким-то дурманивающим чем-то там напоил... Да что то он опередил там чем-то вот этим вот своим. Так, она то же самое говорит, окей, что это такое? Стоп, какая-то хрень, окей. стоять! Троеточие. Загадочные троеточие. О, это самая рука. О, кровища. Отсюда вылезла рука. Там что-то есть. Должно быть, это переключатель. Дотянусь ли? Я бы не совал туда руку. Я тоже. Еще чуть-чуть. <вы> а, бежим! Да. Вол, вол, вол, вол. Побежали. Да. Бежим! А куда как бежим! куда бежим? Она сама убежала, смотри. Что это было? Скорее всего, они не могут добраться сюда. Но так и я не смогу войти в тюрьму. И что делать? Это помехи. В смысле? Пистолеты. Нет, сейчас я не могу им воспользоваться. Как же быть? Можно припугнуть. Я знаю! Точно. Этот этаж просто напичкан всякими устройствами. Раз это тюрьма... Наверняка должно быть что-то, призванное утихомирить бегло-заключенных. Нужно проверить панель управления. Вот да! Сейчас не стоит туда идти. Я поняла, что она хочет. Помно так эти. Помнишь, как она в нас стреляла? Видимо, здесь какое-то управление. Смотри, вот даже здесь, вот эти пушки. Да, а их нужно заманить сюда, чтобы потом их жмыхнуть. Множество кнопок. Здесь есть экран видеонаблюдения. Как она знает, как им пользоваться? Вот я прямо Ру. Это комната и устройство. Наверное, сложно со всем этим управляться. Ничего себе! Смотри! Это отсюда можно стрелять, глядя на экран. Похоже, из-за этого стреляли по То есть мы должны будем это делать. Вау! А мне нравится. Их здесь так много. Наверное, это. Это что? Нет времени. Нужно торопиться. Вот так. Переместить прицел сюда и нажать на кнопку. Так и я смогу войти. Перемещение клавиши по стрелкам. Выстрел. Клавиша Z. Старайтесь стелиться в ноги. Так. Да ну в ноги, серьезно. Неинтересно. Голову стреляй. Убита. А почему в Убита. Наверное, не знаю. О, ну мы же Получается такая размазня. Эм... Да, ты. Вот почему? Попасть! Давай! Да. Отлично! <смех> Прям маникюр! <смех> То есть пеникюр! Попали! Давай! Почему? Попали! Да. Ну, наверное, Давай, потому спину. что так и выправила! Знаешь, вот я недавно посмотрела фильм... Ох ты хреново как, как бегать! Убила! Ха. Даже этого белица мы... Отлично! Убили! Видимо это победа! Что? Теперь можно идти! О, Катя, я слышала О, ее. О, да ладно, она появилась. Какие ужасные вещи ты творишь! Вот так запросто отправить на тот свет кричащих от боли страдающих созданий, назвав их помехами. Ну, а кто они еще? Они мне мешают. Мне надо как бы заковырять тебя, между прочим. И ведь ни один мускул на твоем лице не дрогнул. Да уж, чтобы быть убитый заком, ты пойдешь на любые жертвы. Ты воистину грешница, Рэйчел. так накажет. Ой, сейчас была говорить, типа ты такая святая и невинная. Да, да, да, да, да, конечно, пизди, пожалуйста. Что это сейчас было? Но она исчезла? Ничего не понимаю. Скорее, нужно идти. А озвучка, конечно, немножко у меня изменилась, потому что у меня в данный момент тоже четко какая-то хрень с горлом. Ты ничего там не подумай, пошлек. Спалили. Мне ничего не оставалось, кроме как расстрелять их. Да ладно. А. Ну так правильно, не жалко же. Чуть дальше за решеткой есть нечто похожее на переключатель. То, что нужно. Ну вот, переключатель в тюрьме нажат. Где еще надо? А потом окажется, что это кнопка самоуничтожения. А будет прикольно, кстати. Этот звук. Наверное, это лифт. Пойдем к тому человеку. Это читаешь? Да, Вообще-то это я читаю, да. Я такой сижу, такой, как на кинцо смотрю, понимаешь? Как будто бы все здесь происходит, а я просто кинцо смотрю. А бывает. Судя по всему, ты справилась. Да. Каким образом ты это сделала? Не было ли кого-то, кто преследовал тебя или стоял на пути? Были, но я их все застрелила. Вот оно что, не, он должен сказать: О, мой бог, что ты надела, быстро отмаливать. Ну он сам как житель этажа. Молодец. Он вообще даже бровью не моргнул. Бровью не моргнул? Да, это типа в простонародье такое выражение. Почему ты это сделал? Не, ну, знаешь, как бы он тоже, ведь житель второго этажа, а на каждом этаже типа убийца. Вот, да. Потому что они мешали мне. Хм. Ага. Действительно, они мешали мне, я понял. Конечно. Ты мне тоже мешаешь. Ха-ха-ха. Прикольно будет. Пусть так, сейчас на это нет времени. Следуем дальше. Куда? Ну, что это? Вау! Что ж, Б4. Это... Что это за света музыка такая? Это типа, погоди, ты этаж, где был этот, с могилами Эдди, вроде, позвали. Здесь переключатель находится в котельной. Чуть не прочитала коктейльный. Почему я должна это делать? О чем ты? Все эти непонятные вещи. Ведь я просто хочу спуститься вниз и найти лекарство. Хм, для этого... Для этого, для того, чтобы... Для того, чтобы познать, нужно... нужно, Не нужно ничего, с чем ты не Вот, вот, вот, фейлой, фейлой. Цель испытаний выяснить это. Потом и их попал. насякать. Так он идет сейчас, как бы, в спальню. Он хочет узнать, кто я. Но это не его дело. Да ладно. Так, окей, что это? Блок питания включен. О, вот они как выглядят, смотри! Я и забыла. Над гроби немного сдвинуто. Значит, там что-то есть. Слышал? Эдди! Снова! Почему я вижу мертвецов? Что? Не время бояться. Ты видел, да? Это был Эдди? Это был Эдди! Под сдвинутым камнем виднеется могила. Внутри ничего нет. А мы его там в Вот мы здесь бежали, когда выключатели искали переключатели, точнее смешной тьме, помнишь? Хм. Вот он как выглядит. Дюк. Ладно, ладно, как нам надо так вот как-то сюда прибежать? Вот. Ну вообще засранец с лопатой. Ну а что поделать? Так, вот он. Оп, исчез. Или он развернулся жопой? Он развернулся жопой. А, отлично. <с Состояние чудовищное. Идет такой милый ребенок. Наверняка он... И mm -hmm. на шутку разозлился, видео этот разгром. Конечно! за такой милосердности ему вечно везло, как у топленнику. Жаль его. Действительно. Mm. Везет, как у топленнику. Ну, кого жаль еще больше так это тех, кому должно было спать. Да... Что? Кому должно, кому было, должно спать. было спать в могилах? Да, есть такое. Кому должно было? Ну да, ну блин. Ну, так, что? ну, говорят, так иногда понимаешь. Надо ну, ну, мою мать. Окей, okay, я понял. Даже их желание очиститься, покоясь в бренной земле благодаря доброте Эдди, не было удовлетворено. Хрена себе добрый мальчик, он нас чуть не угробил. На этом я удаляюсь, сделаю все возможное, чтобы пройти дальше. Вот блин, засранец. Именно! Какую-то подлянку готовит. Из-под разрушенных надгробий что-то торчит. Раньше этого не было. Да ладно, сейчас пока не о чем беспокоиться, нужно идти в котельную, кажется она в глубине комнат справа, как она это помнит? Так безжазно разрушена, это у нас постарался, да? Да, это Память из человека хорошая. Если всматриваться могила, похожа на огромную зияющую пасть. Разве здесь стояли гробы? Я тоже, кстати, не помню. А может, это это... Ой, стоп. Крышка гроба плотно закрыта. Гроб обильно покрыт кровью. А это? Ну ок. Control Реально? 4, не было, не было их. Нет, они разные. Даже не только по окраске, они по форме разные. Хм. Знаешь, что удивительно? А что, если это Эдди и Кэти. Они же живые. Не думаю. Не стоп, Катюха точно живая, вот Ну, насчет Катюхи, кстати, может быть. Хотя она без руки, а она там была вроде с рукой. такие глюки. Вымойтесь. Я мылся. Вымойтесь, грязные животные. Владею мелом, держать в чистоте и душу и тело. О, там какое-то отверстие. Несу туда пальчик! Несу туда пальчик! Это плохое отверстие! Используй лучше инструменты Зака. Я думаю... Итак. Но так далеко я не дотянусь. Вот бы мне найти что-то длинное и тонкое. Ты понимаешь, о чем речь! Хоть она и сломана, ей можно воспользоваться. Вот только длины не хватает, нужно к ней что-то... Блин, милаясь! Блин, ару! А обоспользовался это в каком плане? Эй! Она хорошая, она не пошлая, наверное. Блин, насрать! Нужно к ней что-то прикрепить. Еще что-то валяется. А. А что прикрепить ты хочешь? Стоять! Вещи! А у меня тут сумочка. Тут мне ловить рыбок нечему да? Это лошадиное дерьмо. Фу! Ну там лежали такие, я знаю, по-моему. плывут человеческие тени. Вот это кучка земли! Это похоже на лошадиное дерьмо. Эй! Муж, коровье! Откуда ты знаешь? Не, ну. Ты у нас специалист по конскому дерьму? Да. Глянь! О, это, это рука. Эти вылезшие из могил штуки движутся сами по себе. И это и прям игрушечные руки. Ходячие игрушки. Точно. Ведь я могу сшить их нитками. А -а -а. О, да ладно, ты что, серьезно? И прикрепить к палке. Собирать их? Чего? Полученная игрушечная рука. Фу, Рэйчел, что за гадость? Может, на этом закончим? Ну, я думаю, почему бы нет, Ну решаешь ты. А потом посмотрим, как она там все будет сшивать. Ну, в таком случае. Ну да, у нее же набор для шитья имеется. Игручная рука, господи. Шевеляющаяся. Фу, какая гадость. Ну, ее можно воспользоваться. Фу! Ну ты блин! Я знаю. Да, да, да. Орут, ладно. Ой, ну что ж, вот на такой вот немножечко необычной нотки мы с вами заканчиваем прохождение игры со Церико на тенче. Извините, пожалуйста, oh yeah. Что-то такого не было видео. Мы да, это копируем. все из-за меня, потому что я такой вот засранец из канала Зеркспро, который никак не может найти время, чтобы записать видосик. Да и нашел. у меня на канале ничего не выходит, потому что, я, во-первых, ленивая задница, а во-вторых, трудящаяся задница и, в-третьих, очень лебящая спать задница И просто задница, да ну что ж, всем бобра и всем пока. Я забыла, как надо говорить свое отступление. Ну и... Пока, котятушки.